Друзья, всем привет. А, у меня есть задачка сегодня запустить наш фестиваль. И мы сегодня это делаем, в, мне кажется, в, в режиме, который стал для всех при, привычным за последние, за последние несколько месяцев. Но для меня это все еще как-то тревожно делать, потому что а, потому что есть привычка того, что фестиваль это когда много людей вместе в одном пространстве собрались. А сегодня мы с вами общаемся вот так вот дистанционно, через камеру, но зато, находясь в разных городах, может быть, даже в разных странах, используя совсем другие форматы. Итак, друзья, я рад всех приветствовать на запуске фестиваля «Кубит». Сегодня 2020 год, сегодня 17 октября. И это большая радость для нас. Меня зовут Тимур Жабаров, я генеральный директор компании SmartKurs. И мы вместе с командой SmartKurs, командой Арконика и еще несколькими большими, крутыми командами на протяжении этого года, как и нескольких предыдущих, создавали программу любителей в Самаре. В этом году к программе присоединилось больше 35 школ, это больше 60 учителей а, из гимназии города и области. А, мы провели большую программу «Запуск» в Самаре. А, в этом году у нас случился, а, случилось большое обновление, и мы придумали, придумали, каким образом делать срезы и собирать обратную связь не только с вас, дорогие учителя, но и с вас, дорогие участники. И... А, из тест а, от наших партнеров из команды Skillfolio прошло больше 800 человек мне кажется так, таких данных такой аналитики мы не собирали еще ни по одной программе а, вот так вот единовременно и это очень радует так, так таких глубоких данных и у нас будет возможность посмотреть всем вместе как программа развивается работает для вас а, у нас было очень много переживаний перед фестивалем и мы супер порадовались тому, что по статистике на сегодняшнее утро к нам планировали подключиться больше 500 участников из разных городов, но только из Самары. Это очень круто. Спасибо вам огромное, что вы решили выделить три часа времени на то, чтобы разобраться с профессиями, разобраться с будущим, разобраться с а, возможным включением в команду Arconic и многими другими штуками. Я считаю, что это будет супер полезное для вас время А для учителей мы приготовили отдельную сессию вместе с а, тренерами команды SmartKurs и трекерами, с которыми вы знакомы, работали последние полгода. А, мы отдадим вам несколько блоков несколько элементов, которые, на которые услышали запрос, а, и соберем обязательно обратную связь. А, что хочется сказать а, про, про сам фестиваль? А, у нас будет с вами три, три, три потока сессий, а, большинство для, для участников, для, для наших дорогих. А, каждый из них занимает примерно по 25 минут. Первая начнется в 16.30 по Самаре или в 15.30 по Москве, или через 23 минуты, если ваш часовой пояс не совпадает ни с московским, ни с самарским, и каждые 25 минут а, будет запускаться следующая сессия. У вас была возможность выбрать все три, к которым вы хотите подключиться, и, соответственно, мы будем достаточно внимательны а, к таймингу, потому что... Это единственное, что позволит нам удержать синхронно весь этот фестиваль в действии на протяжении ближайших трех часов. И в шесть часов по Самаре мы устроим закрытие, или в пять часов по Москве. И, в общем, поблагодарим вас еще раз и поделимся тем, что происходило за эти три часа. Что у нас будет происходить? У нас будет пять секций, между которыми можно выбирать. Будет секция, посвященная стажировкам у школьников, будут онлайн-эксперименты. Есть отдельная сессия, посвященная решению технических мини-кейсов. Будет отдельный блок, посвященный тому, какую роль играют гуманитарные знания и гуманитарии в STEM-направлении. И будет отдельный блок, посвященный будущим перспективным профессиям в сфере науки, технологии, инженерии и математики. Еще раз хочу напомнить, что полное описание этих сессий есть на сайте kubitfest.com. Вы можете туда зайти и прочитать более подробно. Но у каждого из вас была возможность на них записаться. Надеюсь, вы это сделали. И, в общем, у каждого из вас есть отдельные ссылки на Zoom-конференции, где это все счастье будет происходить. А кто у нас есть среди спикеров? Это мне хочется проговорить отдельно, потому что, мне кажется, это прекрасные люди. А, у нас есть Руслан Нуриев, это руководитель образовательных программ для студентов Казанского открытого университета талантов, наставник и тренер программы по развитию личностного потенциала из благородительного фонда «Вклад в будущее». Руслан, спасибо тебе большое, что присоединился. Большая честь работать с тобой. У нас а, сегодня с нами работает а, Анастасия Ковалева, это старший преподаватель кафедры смарт-технологий а, из московского политеха. Настя, низкий поклон тебе и благодарность. А, у нас есть а, Наталья Антонова и Иван Ниненко. Это прекрасные люди, а, имеющие отношение к разработке самой программы и кого мы рады поприветствовать а, и с кем вы наверняка уже знакомы. А, у нас есть программный директор а, точки кипения, собственно, Иван Неменко. А, это я тут сделал себе пометки, немножко перепутал, друзья. А, Наталья Антонова, это, собственно, один из разработчиков нашей прекрасной любиделой, как и я, как и Радимьяненко. А Иван Неменко, программный директор а, точки кипения из Троицка. Он еще работал в технологическом старт стартапе Voice Vision а, и запустил проект Neurosync. Это программа для нейрофилактики. Фидбэк, нейрофидбэка, в общем, те, кто в теме, те поняли. Соответственно, у вас есть возможность выбрать, с кем вы будете проводить ближайшие три секции, с кем из этих прекрасных людей. Через примерно три часа мы с вами встретимся для того, чтобы подвести итоги. А учителя, которые сопровождали вас все это время в рамках программы люби будут вместе с... Ирой Демьяненко и нашими прекрасными трекерами в рамках одной секции разбирать, что же это было, и делиться сайтами. Мне кажется, это будет супер круто. Еще раз, ссылки на все активности есть у вас в почте. Пожалуйста, заходите по ссылкам на эти зум конференции без опозданий, потому что между секциями перерыв буквально в 5 минут, для того, чтобы мы успели, чтобы у вас была возможность переключиться, а у нас все сорганизовать. А, пожалуйста, давайте соблюдать тайминг. Ну и, конечно, после каждой секции модераторы будут проводить короткие, короткие опросы в полюбившемся нам ментиметре. А, пожалуйста, уделите этому внимание, потому что только через такую обратную связь мы можем понимать, каким образом делать сервис лучше, делать упражнения лучше, делать подготовку лучше, ну и сделать программу в следующем году более любопытной и вовлекающей. Ну и, как всегда... Кубитфест – uh, это про профессии в STEM-индустрии, про то, каким образом происходит развитие uh, в, в этих направлениях, как найти себя и как найти свой путь, и возможность позадавать вопросы людям, которые по самое не балуйся внутри этой сферы. Надеюсь, это будут полезные для вас три часа, друзья. Желаю удачи и до встречи через три часа. Увидимся.